Хорошо, понял. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. Мы продолжаем с вами проходить парк рай 1. Итак, ох, прошлая миссия просто была. О, такая папа боль с этим вертолетом, с этими вышками. Наемники. Все кругом это, блин, стреляют, там еще что-то там. Вообще дичь просто. Кое-как, короче, радует то, что.. А, с каждой миссии Когда новая миссия начинается У нас исполняется здоровье Вот Поэтому это хорошо, но Это нас в принципе не спасет Там впереди я видел уже Качка Стероидного переростка Короче Вот, так, что у нас по заданию Следуйте по тропинке к древнему храму Найдите потерянный палм Что за палм? Что за потерянный палм, непонятно Так, окей, ладно Двигаемся, что там, в храм, да, надо Окей, дай я сейчас взгляну Ну, вроде никого Что у нас по оружию Так, у нас здесь это есть, это мы перезарядим У нас даже Остались ракеты После А в смысле? Не доложил, что ли? Вот так. Так, э, снайперка у нас осталась еще. Окей. И, в принципе, все. Ладно, погнали. Бляха, вот, вот, вот, вот палец так и тянется на кнопку ⁇ Сохраниться ⁇ на сейф. Так, так. Вот этот стероидный чувак. Сидит. Стоит. Но он, в принципе, он без базуки. Можно попытаться, в принципе, его загасить. Вот если бы еще Восполнялась не знаю, бронька, было бы вообще шикарно. Просто шикарно. С каждой миссии, знаешь, бронька смог. Что там? Нож. Мачета Так Что сел что ли Не пролезть Мачета Окей я не знаю а, Я предлагаю попробовать Его Так а что у нас Ага Я предлагаю его вот отсюда короче бахнуть Не долетел Хера такой подпрыгнул Оп. Так, переходим-переходим На ружье Все, отлично Окей, тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо, Никого больше нет Ну и рожу у тебя шарапов Так, ладно Переходим Сейчас я Перезряжу и сразу переключу На Автомат Окей Здесь он. Опа, сохранка. Хорошо. Хорошо, по новой нам не надо будет умочить. Ага! Вижу врага. Вижу врага. Ее этого еще не хватало. Где мой противогаз? Где мой противогаз? Опа, снайпер. В первую очередь, наверное. А, нет, не снайпер. Ну, Че погнали, да? Че сиськи мять? В любом случае надо их гасить. Это, как-никак, шутер. Шутер, мать его. По-любому мочить придется. Ну-ка, камон. Ну, камон. Ну, Бляха, все мимо. Ляя я снайпер, а? Опа, опа, опа лежать еще бежит побежал-то я здесь и э, дядька Во. другое дело а в смысле заблудился там что ли так ладно Гранаты выберем. Есть еще челы. Оп. Где? Оп. Готов. Полюбасу есть еще челы, короче. Но я их... Наверное, не вижу. Они могут быть за деревьями, могут быть на деревьях. О, -о, -о, О! Ты покойней! Так, это плохо. Это не есть хорошо. Топот я не слышу, ладно. Выдвигаемся. А! а а, -а! Где? Снайпер, мать его! Откуда? Откуда-то с этой стороны шлепнул. Тырок, а? Иди этот снайпер. Очень опасно. Снайпер это очень опасно. Ап. Оп. Тихо. Бляха, я не увидел на радаре, откуда он взстрел Ну-ка Я тебя вижу, ублюдок Так, патрончики от снайперки мне нужны По-любому Надо забрать Хорошо Пригодятся Снайперка пригодится Так Надеюсь, я зачистил Аптечка, о да, о да. Бронька и аптечка это хорошо. Так, стоп. Не спешим. Смотри такие рожи. Смотри наружи Смотри на рожи. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Чпунь, чпунь. Так, двое. Ага. Ого. Ого-го! Ты видишь, как. Охренеть! Нужна позиция снайперская. Охренеть! Я никого... И никого не видно! И никого не видно! то ну, в смысле отказки отскочила что ли я ему чисто видел да я чисто ему в голову выстрелил ну-кась ну-кась ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. Убил. Тихо, тихо, тихо, тихо. Уже в упор подошли. Да, тихо, чика, Умри. Мира такой. Так. Они уже в упор подходят. Готов. Еще. Еще. Готов, все отлично. Стопе. Стопе. Оп, вижу. Вижу. Снайперка. Где-то, ты, где-то, ты, где-то, ты, где-то, где-то. Я тебя только что здесь видел. За камнем, что ли? О, вижу. Ну-ка. Шлепс. Три патрона снайперки осталось. Так, что у нас там? Раз. Где-то там два должен быть. Так, что там по снайперке? Видно будет. Видно. Бляха промазал. В дерево попал, да? А -а -а -а! Собака! Все патроны истратил. На одного не хватило. Ладно, пробуем так. Теперь без снайперки. Получается в обход. Идем он здесь Ой, ё Где ты там? Только что же его видно было Где он? А -а -а. Хрен просыш. Так, ну мы почти у цели. Это, я так предполагаю, у нас сейчас мы э -э, в храм придем. А, из этих деревьев нихера не видно. Так, ну ладно. Вот это что было? <связывая> ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не так резко. Не так резко. Может, гранатой? Не закинул. Еще. Еще. Вот, от... вот как? Вот... вот как с ними? Вот как? Это что такое желтое? это было? готов вижу. готов бляха бляха бляха тут целый улей бежать да в смысле <связывая> <связывая> мать твою А, нет, нет! Ты где, тебя. откуда? Сейчас я надеру тебя за. Хера такой спрятался! Уроды! Бляха, какие резкие-то, на! ах он высадил наверное, по-любому нет нет нет нет где это ублюдок опять заново все такая дичь просто и откуда я начал ёпте мать я опять так где-то здесь снайпер Задержи дыхание. Они решили убить их нервно-паралитическим газом. Готов. Снайпер готов. Шпуник-шипуник-шпунник. я с вами разберусь. Ща по-быренькому. Не жалея нахер. Ублюдка. Где ты? Лежали Готов Отследился Где-то тут угу. Да какое нахер подкрепление? Иди сюда. Все сюда черт возьми. Что, горяченького захотелось? Нет. Можно немножко тепленького. В смысле, где-то. На пустых кустах, что ли? Получи. Да в смысле? ⁇ пти мать, как вы меня достали. Секси! Готов. Бляха, нужна аптечка с этим. Срочно. Бегом, бегом, бегом, бегом. ⁇ бегом пта. Нет, нет. Еще, да? Я убью тебя. О, не Готов. Заси. Жесть. Жесть, Ты это что, базука? Я тебя уделаю. Рюк, Готов. Вот еще один. Ой, черт, Готов. А -а -а -а -а. Зади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади. А да еще как? Ты просто не представляешь. Фу! Так, в принципе, справились. Ну-ка, за снайперкой, наверное. За патронами снайпер снайперскими. Так, а где мы убивали снайпера? Бляха, теперь найди его. А, хрен с ними. Вот где сохранка-то, блин, ляха? Где-то... Вон. Он один? Что-то где-то, дружище. Все, готов. Отлично. Блин, а кто меня еще видит? Те верхние. Тут-то внизу все, я надеюсь. Такими кучами просто их суют, что мама не горюй. Так, это не то место. А не то. Ты ничего не заметил. Вон, О! то-то-то место или нет что бы это могло Эй, друг, вы жив? кто кто сзади что ли нет знаешь они вот так разговаривают так у меня в наушнике такой ощущение как вот они сзади говорят откуда где он долбит то, -то... на <зандр> <herman -arte> красавчик охренеть а тут тачка была нифига себе я уничтожу Хорошо, тачку это поможет что это сейчас было за Эй. кто Ну, покажись я я я так аптечка вот она и пригодилась так бомбу зачем то взял какую то надо было еще бомбу что ли оказывается брать жизнь какая-то музяка играет Так, остались, я так полагаю, что это вот эти, вот, вот те. Потом еще подкрепление придет. Так. стопули. пули. 4 патрона снайперки так четверых если я не буду косить четверых я смогу снять не вижу никого бляха все сразу попрятались в панорам я только я, я только снайперку достал все сразу попрятались как раз Забегали, забегали Ой Я что-то там их наснимал, короче Смотри на радаре их сколько Два Бежит, бежит, бежит, бежит Допустим И его сейчас отсюда Готов так, немножко поближе сейчас подойду. Готов. Они сейчас сами ко мне прибегут. Получается. Готов. Обратно отходит. Отступает. Я сейчас отступлю. В смысле? Все. Все патронов нет. Так. Что еще? Еще смотри внизу. Так, готов. Там еще один. Вот прямо вот. Готов. Окей. Что там у нас творится? Ладно. Так, я все патроны тут уже понатрачивал. Понадрачивал. смотри взрывы что за взрывы еще кто-то есть Вижу. готов И... готов да. готов сейчас еще пролетит короче это Подмога должна прилететь. Так, кто-то здесь еще есть. Лови. Не убил, да? Ну-ка покажись. Ну-ка покажись. Я кому сказал? Я установился. Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу, бегу. Щека крыва, вот, Все отлично. Аккуратно, спокойно. Все тихо. Дойл, прием. Я вхожу в храм могу засечь его точное местоположение, но он должен быть поблизости.